Всем привет, меня зовут Юрий Былков. Я решил записать видео о том, как делать по покадровую анимацию. Меня часто спрашивают, как я снимаю вот такие ролики. Вот эти. Вот эти. В общем-то я это начал делать для того, чтобы можно было показать изделие со всех сторон. Для инстаграма. И не могу теперь остановиться их продолжать делать и делать. Итак, как все это устроено. Монтирую я все это в фотошопе. И выглядит примерно так. Сначала я ставлю кольцо на белый фон. Вот так вот, белый фон. Но обычно это просто лист бумаги. И стоит кольцо, на котором направлен фотоаппарат. И я фотографирую где-то 30-20 кадров на поворот. 20 кадров это примерно одна секунда. То есть кольцо будет поворачиваться за секунду. Устанавливаю это вот так вот. Я беру кусочек розового воска. Это липной воск. Он очень липкий. Его надо совсем маленький. Крошечку взять. Я отрываю буквально там капилюшечку малюсенькую, Разминаю ее в руках, чтобы он стал теплый. И прикрепляю к столу. А сверху это кусочка... Сверху этого кусочка ставлю кольцо. Получается, что воск не вылезает из-под границ кольца. И получается, что кольцо как будто бы само стоит. А на самом деле он прилипает к этому воску. Потом я навожу крупный план, чтобы было. наставляю фокус. Фокус я обычно выставляю вручную, потому что аппарат, автофокус всегда ставят как попало. Розовый воск, это вот в Сапфире продается такой воск, вот, сайт Сапфира, артикул 231. Он предназначен для моделирования, это, кстати, мой любимый воск, я из него все делаю, и заодно на него все отлично прилипает, когда я фотографирую или снимаю по кадровой анимации. Вот так выставляю фотоаппарат, кольцо, и повернул, сфотографировал, повернул, сфотографировал. Таким образом у меня получается примерно вот 20, 22 фотографии. Да, 22 фотографии. Дальше я все это дело открываю в Bridge. Bridge это программа, которая устанавливается вместе с Photoshop. она очень удобная и позволяет мне делать предподготовку. Итак, вот эти фотографии, которые я снял. 22 фотографии. И смотрите, что тут получилось. Разрешение фотографии очень большое, 5000 на 3000. Видео из этого получится, но видео будет огромного формата, и Инстаграм это видео не сможет взять, то есть он скажет, что это не видео никакое. Поэтому надо все это уменьшить. Я выделяю все фотографии. Если вдруг кто не знает, то я выделяю первую фотографию, зажимаю Shift и выделяю последнюю фотографию. Все фотографии выделились. Дальше я иду в э, камера RAW. Э, так называемая. Любители вравы снимайте, снимать знают, что это такое. Э, тут открылись все мои выделенные файлы и сейчас я их немножко подредактирую. Я их редактирую так, чтобы у меня получался белый фон. Э, опять тут надо выделить все фотографии сразу, чтобы они одновременно редактировались. Для этого можно нажать здесь на полосочки и здесь выбрать все, либо нажать клавиатурное сокращение Ctrl-A. Я обычно пользуюсь клавиатурными сокращениями, они все ускоряют. Но если вдруг вы новичок, то вот так вот. Нажимаю. Все файлы выделились. Теперь я буду редактировать фотографию, а все остальные фотографии будут по этим же параметрам меняться, так как а, все снято в одинаковых условиях, это все закономерно. Так, а, про камеру вот это вот я не буду сильно рассказывать, потому что я сам про нее ничего не знаю, я вот методом научного тыка научился двигать какие-то ползунки, чтобы не засветлялось, как мне нравится. Полагаю, что многим это может не понравиться, то, что нравится мне. Итак, высветляю фотографию. И высветляю. Дальше здесь вот есть опция детализация, в ней я тоже чуть-чуть, чуть-чуть что-то двигаю. Так. Ну, в общем, примерно так. Сейчас попробую фон сделать. Теперь. Я это называю кнопку Сохранить изображение. Эта кнопка сохраняет новые фотографии из моих фотографий. При этом, если это равы, то она делает JPEG. Если это там какие-то гигантские равы, то Гигантские, RAW, то, гигантские JPEG, то можно делать маленькие JPEG. Значит, смотрите. Здесь сверху выбор папки, куда я сохраняю. Это диск анимация, папка мини. Дальше здесь внизу, если опуститься вниз. Можно сделать менять размер изображения. Размер изображения. Значит, я ставлю галочку, изменить размер по короткой стороне, чтобы стал 1200 пикселей. Для чего я это делаю? Когда Поворачиваю кольцо на пластилине или на воске розовом. Иногда не совпадает как бы позиция, то есть кольцо отскакивает что ли, ну или сдвигается. И в Photoshop я буду немножко выставлять все эти кадры. Нажимаю сохранить. Запускается сохранение. Снизу он пишет сколько осталось файлов. И собственно ждем когда сохранится 22 фотографии. Все фотографии сохранились, нажимаю готово. Итак, перехожу в папку меню, Теперь мне надо выделить все фотографии. Дальше я захожу в вкладку инструменты. Photoshop. Загрузить файлы в слои Photoshop. тогда я нажму эту кнопку, все мои выделенные фотографии откроются в Photoshop в одном файле в разных слоях. И вот он пошел открывать. Файлы появляются у 10 по очереди. Все файлы загрузились в свои. Photoshop хочет мне обрезать фотографию, мы -то от этого откажемся с помощью кнопки escape нажмем кнопку стрелочка теперь мне надо, чтобы все фотографии находились на изображение кольца находилось строго над изображением кольца предыдущей фотографии для этого я выставлю линейки беру, зажимаю здесь сбоку мышку и тащу и выходит линейка вылезает. Я выставлю по кольцу габаритный контейнер и высоту. Нет, смотрите, когда я выключаю слой верхний, оно как-то сдвигается, и он двинулся ближе к этой полоске, а мне надо редактировать, чтобы стало по центру. С помощью кнопок вправо-влево я могу это сделать право, влево, вверх, вниз. Вот я поправил. Выключаю этот слой. Следующий слой более-менее. Следующий слой чуть-чуть можно сдвинуть вправо. Обратите внимание, что когда я выключаю слой, надо, чтобы слой выделился, который я хочу сдвинуть. Если он это не сделает, то тогда вот собственно ничего не будет двигаться. Вот сейчас нажимаю, собственно, двигается. Так, это более-менее, это более-менее. Этот слой можно немножко выдвинуть. И так надо все слайдить. Так как их 20 это достаточно быстро происходит. Это совсем улетело. Если вдруг сомневаетесь, что получается, можно накладывать предыдущее кольцо сверху, и включайте ему прозрачность, смотрите, как они, шинки, составляются. все хорошо, то посмотрели, проверили, выключили. Итак, вот последняя фотография у меня осталась, тоже она уехала. И смотрите, последняя фотография должна как-то соответствовать первой фотографии, поэтому сейчас я включу и посмотрим, как они. Ну, немножко изменился ракурс, пока я поворачивал, но в целом более-менее. Важно, чтобы они соответствовали, потому что видео будет зациклено по кругу и... Так, чтобы не видно было скачка. Но ну, я думаю, это будет более-менее. Так, теперь я включаю все слои, которые выключил. Это можно сделать с помощью... Зажимаю кнопку на одном глазке. И тащу вниз, и они все включаются. Так, все глазки включил. И теперь уменьшаю немножко фотографию. И теперь надо включить шкалу времени. Захожу во вкладку «Окно». Здесь есть такая кнопка «Шкала времени». Я включаю ее. И появляется вот такое дополнительное окошко, в котором, собственно, и создается анимация. Что мы тут видим? Тут есть стрелочка и два варианта. Создать анимацию кадра и создать шкалу времени. Я выбираю первую «Создать шкалу времени» и нажимаю на этот серый треугольник. Появляется вот такая вот э, картина. Э, сперва это выглядит пугающе, но в этом можно разобраться. Из элементов управления, собственно, что тут, вот эти вот ползунки, которые видно, все слои, которые у меня сейчас, запуск анимации, кнопка, вот она, Можно запустить, сейчас ничего не будет происходить. И вот здесь вот приближение и уменьшение, то есть масштаба по времени. Значит, и тут сама, собственно, шкала времени. Сейчас Photoshop по умолчанию создал 5-секундную анимацию таким образом, что верхний слой ничего не делает. Мне теперь надо, чтобы в одной строке оказались все эти кадры. Сначала я максимально приближаюсь к времени, ну, максимально делаю увеличение времени. Сдвигаюсь на самую первую точку, вот самая стартовая точка, и отрезаю кадры по 0 на одну треть секунды отрезаю короче от кадра в общем я ставлю ползунок на 03 и обрезаю по 03 как это делать ползунок вот этот со временем перетаски на 03 дальше мне надо выделить все файлы это может делать солнцепскую клавиатуру на сокращении ctrl alt a или э, выделить выделение выделить все слои вот также он подписывает сокращение alt ctrl a Нажимаю. У меня сгорели все слои. Ползунок на 0.3. Все слои горят. Нажимаю ножницы. Он обрезает э, лишнее время у всех кадров. Дальше мне надо удалить все вот эти вот лишние время, э, отрезки времени. Это можно выделять, нажимать delete, и они удаляются сами. Либо, если у вас их очень много, то можно нажать вот здесь вот, в слоях. Есть э, кнопки управления Вид поиску по слоям здесь я выбираю вкладку имя и по имени я ввожу копия, потому что копия добавил в Photoshop ко всем файлам которые я, ко всем слоям которые я обрезал выбираю здесь копия и он мне показывает сбоку все слои у которых есть слово копия в названии я их выделяю так же, как в первом случае, я выделял первый, файл, первый слой и зажимаю Shift и последний слой, и все слои выделяются. Нажимаю мусорную корзину, и остались только коротенькие отрезки. Теперь я вид возвращаю в исходную позицию, имя в вид, в вид превращаю. Вот. И сейчас такое самое трудное. Опять мне выделили все слои. Отжать первый слой, самый верхний. Это я делаю с помощью кнопки Ctrl. Я ее зажимаю и щелкаю по верхнему слою. Он отжимается. И теперь я вот эти вот все нижние слои, которые под, под первым зажимаю, тащу перед, перед перед выделенным верхним файлом. И вот они все оказались перед по очереди 81, 87. Включаю пробную тестовую анимацию и вот кольцо пошло крутиться. По умолчанию крутится по кругу. Значит, Теперь мне надо проверить, сколько по длине получилось по времени моя анимация. Обратите внимание, у меня получилось видео 2 секунды. Что это значит, что инстаграм не возьмет это видео. Он решит, что это фотография и вообще не будет его показывать. Не поймет, что это за файл вообще. Значит, чтобы Инстаграм понял, что это за файл, тогда надо загружать 4 секунды минимум. Соответственно, мне надо удлинить. Удлинить я это могу с помощью увеличения кадров. Значит, мне надо выделить все слои. Для этого я зажимаю первый и последний кадр при нажатом Shift. Дальше я иду во вкладку «Слои». Строка «Новый слой». И здесь я выбираю копировать на новый слой. Копировать на новый слой. Либо клавиатурное сокращение, Ctrl J. Я нажимаю. Нажимаю. И он мне повторяет все эти мои кадры в такой же последовательности вперед. И таким образом у меня видео получается 4 секунды и чуть-чуть. Теперь, когда длина у меня правильная, Немножко тормозит сейчас, вот, живую вживую он будет быстрее крутится. Когда длина правильная, я превращаю кольцо в квадрат. Выбираю самый широкий ракурс или кольцо самое широкое вот здесь, наверное, и по нему конзирую кадр. Так, он у меня тут пропорции стоят, пропорции очищаю. Итак. Чтобы скадрировать, я зажимаю shift и тащу квадрат, который мне нужен. И в нем компоную кольцо. С зажатым shift одинаковые пропорции, ну, в общем, квадратная будет обрезка получаться. Так. Вроде бы все хорошо. чуть-чуть сдвинуть сюда. Нажимаю enter. И моя... Мое видео превращается в квадратный формат. И вот кольцо крутится. Немножко тормозит Photoshop. Когда крутится, кажется, что чуть-чуть залипает вот в эту сторону. Вот в эту. Значит, по этой картинке можно еще раз отредактировать. Отменяю последнюю, шаг назад, и еще раз редактирую. Нужно добавить чуть больше воздуха, тогда это будет не так заметно. Нажимаю Enter и еще раз запускаю, смотрим, что получается. Ну, вроде более менее. Так, теперь я сохраняю файл. Файл сохранить как на случай, если вдруг что-то придется еще раз поправлять. диске анимация и пременную когда кольцо, крыло это будет. сохраняю и делаю экспорт видео экспортировать экспорт видео Итак, включилась экспорт видео. Дальше я могу отредактировать имя. Поставлю кольцо, крыло. Выбрать папку для сохранения. Это диск E, анимация, все правильно. Дальше он тут вот предлагает что-то, это я соглашаюсь по умолчанию. Формат тут какой-то предлагает, я с этим тоже не спорю, как он сразу предложил, так и осталось. Значит, в графе размер, вот это вот. Я ставлю размер документа. Он делает 978.978. .978. Это как раз съест Инстаграм как надо. Дальше частота кадров. Оставляю как есть. И все. Я совсем соглашаюсь. Нажимаю рендеринг. Итак, видео сохранилось. Проверяем, что получилось вот это мое видео новое, запускаю. Итак, запускаю видео. Собственно, вот оно пошло. Ну вот, видео готово, теперь его можно сохранить в Инстаграм. Ну что ж, что тут еще хочу отметить. Если вдруг у вас нет бриджа, почему-то вы его не установили, не хватило места на компьютере. Файлы можно загрузить в слои еще следующим способом. Это я закрою. Если мы зайдем в графу файл, здесь есть строка сценарии. Здесь надо выбрать загрузить файлы в стек. Чтобы это не значило. Очевидно это какой-то немножко кривой перевод. Нажимаем на эту строчку. Открывается дополнительное диалоговое окно. Здесь я выбираю использовать файлы. Нажимаю обзор. Нахожу файлы на компьютере, который меня интересует. Это вот ми мини-файл меня интересует. Выделяю все и нажимаю загрузить. Тут они постепенно появляется их переменный перечень. Вот они. С 60 по 81. Дальше я нажимаю ОК OK, и эти файлы загружаются в слои так же, как у меня из брижа все это происходило. И также можно сделать анимацию. Пока он это делает, я еще расскажу вот о чем. Значит, смотрите, в описании к видео я. Оставлю ссылку на Google Диск, где будут сохранены все вот эти файлы, то есть э, исходники с большим разрешением, видео, которое получилось, э, Photoshop файл, в котором я сделал эту анимацию, из которого я делал экспорт вот этого файла, и ми ми мини-миниатюры, которые я сделал тоже. То есть можно все это посмотреть, рассмотреть и попробовать самому собрать это видео. Итак, друзья, если информация была полезна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Рассказывайте об этом видео тому, кому оно может быть полезным. Также отмечайте меня на ваших анимациях, которые вы сделали после моего урока. Что ж, спасибо за просмотр и до скорых встреч.